Андрей Андреевич, помогите, пожалуйста, пилонефрит замучил, чем полечить. Самый простой метод лечения пилонефрита, это заваривание очень крепкого черного чая. Проверено, пейте чефир. Если вы болеете пилонефритом, чефир за 3-4 дня убирает любой пилонефрит. Вот доказано, 100% проверено. В случае, если человек пьет чефир, пилонефрит исчезает.